Hold up. you know Bart, nice when mama you bought black Нам не выбраться, дай-ка мне в голову. Не, нихуя. Это же гомеостаз. И вам очистка от смерти. Все началось в воскресенье утром. Дети, идем же поезжаем прямо сейчас. Сас. Чего блять? Барт, займи позицию. Ну и где же отец? Гол 64й. Одно расстройство. <связь> У нас раз. что-то делает? Охлаждая бль. Это же мне. Вау. Нет. Нет. Нет. Почему каждое утро я должна за всем следить, будто я регулировщик на переклетке? Ведь я всего лишь пытаюсь вложить. Мне похуй. Я <связь> собаку. как же вы меня все заебали бля хорошо видеть вас всех в церкви да иди ты нахуй